— Извините, у меня есть вопрос к вам, как к эксперту. А, что было летом в Тауши? Вот это, вот это вообще что было? Что мы там уничтожили всю яшму практически, а, вот взяли пост пустующий. Вообще к чему был этот? И Даже не знаю, как его назвать. С... Мини-конфликт, перестрелка, не знаю что. Вы знаете, вот, честно говорить, я думаю, говорить или нет. Давайте я вот честно просто скажу, что там было. Хорошо. Азербайджанские военнослужащие патрулировали территорию, которая была под их контролем. Насколько я знаю, они один пост оставили зимой. Да. А там было трудно пережить зиму. Но он был под их контролем. Всегда было. Они как спокойно на УАЗе. УАЗ-3151, обычный гражданский автомобиль без вооружения. В Азербайджанской республике есть такие УАЗы, на которых та же ракетной комплексы суперсовременности такие как Спайк ЛР, А тут все лишь УАЗ-3151, на котором они просто патрулировали свою территорию, скажем так. Армянская страна просто начала обстреливать, заняла вот этот пустующий пост, который они зимой просто оставили. И с этого поста начала обстреливать этот УАЗ. Когда в Армении расстроили этот Артур, он кричал, что О, азербайджанский спецназ на УАЗе продвигается, я от стыда, наверное, спотел, потому что это было настолько смешно. Это противоречило военной доктрине. Азербайджанские спецназовцы, это очень элитные войска, специальные лечения, чтобы днем на УАЗе, днем без вооружения УАЗ был. Ну, обстреляли УАЗ, УАЗ загорелся, вспыхнул, вспыхнул конфликт, было напряжение. Я просто честно говорю, как было. Могу сказать его, да. Я он, знаю. Он, я... Не могу сказать, знаете, хотели атаковать армянских, нет, они просто патрулировали армянских. Нет, ты мне можешь сказать, зачем? Ну, с моей точки зрения, я так полагаю, для того, чтобы занять какую-то территорию, сказать, вы посмотрите, там бывшие власти 800 гектар про, скажем, проиграли, мы смотрите, только продвигаемся вперед, все армянские... А слышали. мы только продвигаемся вперед. Да, а мы только это, с моей точки зрения, с другого логического объяснения, когда баланс сил нарушен, та страна, которая уступает, по силам тому, кто пригласил. Эта страна а в, в, обострять ситуацию, это не, в, это не в интересах уступающей. Слово слабое, я извиняюсь, если кого-то обижаю, но с, давайте честно, да? В слабой стороне невыгодно обострять не, ситуацию. Ну, знаете, а что мы сейчас будем скрывать после того, что было 44 mm. дня? По-моему, уже пришло время Говорить, вы открыт. Я вам сказал, что первая начала армянская страна. Они просто ехали на своей территории. Mm -hmm. Потому что если мы хотели э, атаковать армянские позиции, то взяли в боевую машину пехоту, основной боевой танки. БТР-82А. Без вооруженного, этот УАЗ, я говорю, есть УАЗ-3751 с мощным вооружением. Автоматический танк, проатал, ракетный комплекс, крупнокалиберный пулемет у них все есть. Есть модификации. Такой у вас, этот у вас был всего лишь у уаз для э, офицерского состава. У него нет вооружения, он даже не бронированный. И, и, он загорелся, он же даже не бронированный. Чтобы этим уазом наступать на армянские позиции, это было то, что начали, армян, начала армянская страна. Я тогда знал, что это армянская страна, но я тогда не мог этого говорить, потому что меня бы не простили. Понимаете? Я бы, да, я понимаю. Ну, меня до сих пор мучает. Зачем? Зачем это нужно было? Твои объяснили бы то, то что вы Правда, либо хотели просто показать, что мы крутые, они просрали, там, извиняюсь, округа себе, да. 800 гектар, а мы продвигаемся. Мы крутые, мы хорошие. Ведь все же армянские СМИ говорили, о, посмотрите вот нынешнюю власть. Я какой-то магазин заходил, посмотрите ну не хочу именно дело не в руководителе государства, но говорили бывшие власти, назовем так, бывшие власти проиграли, а Пашинян, смотрите, продвигается, взял самые лучшие позиции оттуда, а ведь тогда и все вот эти правительственные депутаты говорили, взяли под прицел нефтепровод или еще что-то там, типа взяли газопровод То есть Это прочее. даже не, не детский сад, это как вот детей пустили к костру. То есть это даже не, не безответственность, но это преступление, я считаю. Я считаю, детей пустили газопроводу. Детей пустили газопроводу. То есть это даже не идиотизм. Ладно, у меня еще один вопрос к вам, как к экспертам. Меня это мучает. Зачем самолеты купили? Отличный это... вопрос задали. Отличный. Я стал объектом долгое время критики когда я говорю, что эти истребители не нужно покупать. Ну, все мои заявления, выступления в интернете. Любой, кто желаешь может запросто найти. Я, я, стал, с... я знаю, я что да. однажды был э, на пресс-конференции с Вовом Вартановым. У нас была пресс-конференция, прямой эфир, много сме... средств массовой информации освещают. Я там сказал, что здесь истребители нельзя покупать, купать. Вов Вартанов там возмутился, что мы хотим построить авиацию, что-то, я ведь говорил, покупайте то, что можете использовать то, от чего может быть выгода. Армянская сторона купила сухой Су-30СМ. Обратите внимание, модификация Су-30СМ. Начнем с самого главного. Этот истребитель находится на авиабазе э э в Шираке. Они да. э находятся под открытым небом. Я говорил, во-первых, я долгое время говорил, ну, просто, просто пользуясь случаем, это скажу, потом может, я всегда говорил, я могу проектировать, я еще и специализируюсь на э, инженерных фартификационных защитных сооружениях, я могу проектировать защитные капонеры для истребителей, железобетонные капониры моего проекта, где можно было размещать вот эти истребители э, для того, чтобы вдруг если авиабазу обстреляют, истребители остались целыми невередимыми, или хотя бы у них была повышенный уровень выживаемости. Да. Эти истребители стоят под открытым небом. Любой, кто знает эту, эту авиабату Ширак и умри, они находятся под открытым небом, возле рулевых дорожников и все такое прочее. То есть один удар с со стороны Ахиджанской автономной республики, в Азербайджанской республике такие дальнобойные средства огневого поражения, да, реактивные системы залпового огня, высокоточная, тактические ракетные комплекс, оперативно-тактические ракетные комплексы, крылатые ракеты, бесплодательные аппараты камикадзе, хороб дальнего действия. Они могут, запрос, да, один удар, ударом уничтожить там все. Но это еще то. Разместили. Ну то того, как купить, я говорил, купите ту модификацию, если уж намерены купить истребитель, от которой армии может быть выгодно. Модификация Су-30СМ Российская Федерация произвела, произвела, произвела, чтобы решить свои какие задачи, связанные с армейским ПВО противовоздушной обороны. Первый акцент этого истребителя — модификация, там много модификаций. Я говорю о Су-30СМ. Mm -hmm. Ее Российская Федерация создала для того, чтобы сокрыть свои воздушной обороны, обеспечить противоздушную оборону. Российская Федерация ⁇ это очень большая территория, огромнейшая территория. У Российской Федерации есть только войска противовоздушной обороны, что заняты ракеты 7, заняты комплексы, чтобы закрыть все небо в Российской Федерации, правильно? Тем более, что Российский Федерация такие э, климаты иногда. Э, Российский Федерация, это очень большая страна, где-то Арктика, минусовые температуры, ты там не можешь разместить дивизион противовоздушной обороны, ПВО, там э, ни военная техника, ни солдаты, ни службы могут этого не выдержать. Тайга, Майка, что такое прочее, понимаете, в тайге обеспечить ПВО, понимаете? чтобы обеспечить снабжение этой воинской части это череда огромных проблем. Российская Федерация пошла другим путем, создала этот истребитель, э, акцент которого сделан для ведение воздушного боя. Этот истребитель может одновременно обстреливать 4 цели, на да, дальность 80 километров, то есть вести э, обстрелить 4 воздушных цели. У него первая задача — это а, армейская ПВО. Я говорил, купите ту модификацию, которая может эффективно еще и поражать наземные цели. су тоже поражает наземные цели, но весьма скромно. Есть СУ-30МКМ модернизированный коммерческий малазийский модернизированный коммерческий для Малайзии СУ-30МКМ он это на вооружении военно-воздушной в Малайзии. Mm -hmm. Малазийцы для него купили э, до того, как его производить у российского экспорта заказали у, у компании Сухой заказали э, опцион, чтобы на, он мог быть оснащен контейнером оптико-электронного противодействия. Это очень важно, я вам сейчас скажу, почему это важно. Почему армянские вообще ни на что не способны, я сейчас скажу. Этот контейнер оптико-электронного противодействия, они оснащены, малайзийский МК, су мкм оснащен э, французским контейнером оптико-электронного противод... э, прицеливания ТАЛИС ДАМОКЛИС. Э, ТАЛИС ДАМОКЛИС — это такой контейнер, кондола такая, который подвешивается под истребитель и э, имеет два канала, дневно-телевизионный, ноч... э, круглосуточный тепловизионный плюс... Э, лазерный тайный номер а автомат сопровождения цели Он по позволяет всех, применить сверхвысокоточные корректируемые авиационные бомбы с полуактивной лазерной головкой самонаведения и авиационные ракеты, управляемые авиационной ракеты класса воздух воздухоповерхность с полуактивным лазер лазером самонаведения. Он лазерным излучением. Лазерное излучение, да, лазер излучение да. отражается от цели а, бой, И наводит, и, да. Да. Кстати, он может днем и ночью поражать, в том числе подвижные цели. Это важно отметить, подвижные цели. Mm. Индусы купили Су-30 МКИ, модернизированный коммерческий для Индии, Су-30 МКИ. У них э, Lightning-5 или Lightning-4, Lightning-5, израильский, израиль американский контейнер, прицеливаемый, такая же ганду, но израильско-американского mm -hmm. производства. Азербайджанская республика, когда купила, сейчас заказала, в ближайшие дни она прибудет в Азербайджанскую республику, пакистанские пак через JVC-NASTHUNDER блок 3 Пак это Пакистан Iron Комплекс. Complex. JF-17-блок-3, Joint Fighter-17-блок-3, пакистанского производства. Для нее заказали опцион, чтобы она была возможна. Я, ну, этот истребитель оснащается турецким подвисным контейнером, такой гандулой Асэль-Пот. Ну, компания асэль наверное, знаете, известная турецкая компания, которая производит э, войну э, продукцию. Asselsan, называется. сан mm называется. -hmm. Компания Асэль-Сан производит такой контейнер, который подвислен по-турецки F-16. Э, и... Вот этот истребитель, который купила Азербайджанская республика, купил Пак Джейсина Стандарт Блок 3, оснащает вот этим Асель Благодаря Асель э, более старая модификация Пак Джейсина Стандарт Блок 2. Азербайджанская страна купила Блок 3. Uh -huh. Пакистанцы сейчас используют Блок 2 в Афганистане. Ну, Пакистан защищает, от, поддерживает талибан и в Танжере. Да. против yeah. сил Ахмат Масуда эти истребители очень эффективно были применены днем и ночью применяли э, э, корректируемые авиационные бомбы американского производства GBU-13PV-2 QA-13PV-2 GBU боевую часть МКВ-8 или Mark-80. Фугасная авиационная бомба, но лазерная. Полуоксин, лазер, системы наведения. Пакистанцы грандиозно, грандиозно, даже ночью, за одну ночь э, силы Ахмад Масуда, а там, знаете, такие укрепления были, укрепрайоны еще, когда Некоторые укрепления, которые еще возвышал его отец Ахм... да. Панжерский лев, Ахмад Шахмасуд. Ахмад да. лев. Представьте, со времен афганской войны. Афганской войны, да. И пакистанские истребители очень эффективно прошлись по этим линиям обороны. И Ахмад, Ахмад Масуд и Салих его заместите. Они были вынуждены отступать. Они проиграли там памятник. за два дня, а тут ужили по пакистанским Паки, Там Работали пакистанские спецназовцы, спецшос сервис группы, которые, кстати, на днях Подожди, почему не о них? Они уже фактически сегодня, уже фактически, если сегодня понедельник, они уже в Азербайджанской республике. Вот это SSG Special Service да, Group. Три брата. Они сейчас в Азербайджанской республике готовятся к учениям. Я не шучу, это серьезно. Я знаю, это три брата называются да. учение. Пакистан, Брат. Азербайджан, Турция. Три брата 2021 называется. Да, 2020. Кстати, вот это же спецназ, который пакистанский действовал в Панжире, SSG, Special Service Group. А эти бойцы сейчас в Азербайджанской республике готовятся к учениям. Ну да ладно. Вот эти истребители. Вернемся почему да. мы сейчас, купили. Сейчас, скажу. <с сейчас <с скажу. Сейчас скажу. Вот посмотрите, Пакистан вот грандиозно его использовали, эффективно. За Представляете, что это такое? Укреп район. Вот эта эффективность этого контейнера. Су-307 не оснащается этим контейнером. Когда началась война, су 30 37 вообще. Почему купили? Купили, потому что. Если это, извините, армейское ПВО, то есть они могли же противодействовать дронам. Или беспилотникам, а, или нет? Беспилотникам, смотря какими есть меньшая эффективность. Их задача — это авиация противника, это аэродинамическая авиация противника, вертолеты и самолеты. А. А, дроны — это все-таки задача для ПВО. Хотя Окей. с тоже может бороться, но если один на один с Пайрак 2 то ему нужно очень близко подлететь. В общем, не самая легкая цель для его прицельного комплекса. Это отдельная тема разговора. Хорошо, зачем купили их? Либо, зачем? Либо, эм, потому что, скорее всего, не было толкового человека, который знал бы все вот это. Хотели произвести впечатление. Знаете, как на гражданского человека, этот Пашинян купил истребители. Они, помните, летали каждый день над Ереваном на низкой высоте. То есть я это видел, но оказалось, что вот-вот сейчас зацепит там шасси. Вот <связь> просто меня. Помните, они вот спускались низко, урчали и производили на всех впечатления. Да. Все лето это происходило. Думаете, то есть это реально для, ради того, чтобы сделать сельфи на фоне Су-30? Это для того, чтобы, скажем, это ход, знаете, информационный, это информационная война. Хотели показать, что ведь звучит, пошли для гражданского человека, куда бы я ни захотел. Пашиня впервые купили истребители. Эти э, бывшие значит, тратили деньги так всяко, а Пашиня купил истребители. Да, вы правы, на меня это тоже поразило впечатление. Я-то знал, что это не, не, не я кричал, говорил, эти деньги, а там я сейчас не позволю себе сказать, сколько там затратили. Но... 120 Хотя, миллионов пашиня, долларов. Я, э, а чистый, уже все знают, я вас да. умоляю. Это, это Вы знаете, за 120 миллионов долларов, сколько средств радиоэлектронной борьбы красуха 4 можно было купить? Ну, не знаю, но много, я думаю, что... Вы знаете, сколько дивизионов дети 58 смерч можно было купить? При том с новыми реактивными снарядами стали спуска 120 километров. Армянские используют 90 километров, там 120 можно было даже купить реактивные снаряды. А эти истребители, армянские пилоты... Он... Еще, объясните, почему их купили без ракет? Чтобы просто летали они? Без ракет купили, потому что для того, перед тем, как армянские пилоты использовали ракеты, они должны были хотя бы научиться на них летать. Армянские пилоты переселись в кабины Су-25 Крайч, штурмовик дозвуковой, в кабину, и, наверное, планировали за, потом купить, наверное, вооружение для него. У управления ракет класса «воздух-воздух» у него не было. У этого истребителя сухой Су-30, а управления ракет класса «воздух-воздух» не было. Потому что, если бы они были, армянские пилоты не могли поступить в воздушный бой. Потому что они не имели такого опыта. Он только в 2019, по-моему, только при, при, прибыл в Армению. Э, почти, спустя почти через год, э, там, в сентябре вступить в бой, армянские пилоты были не способны. Они просто думали, пока армянские пилоты научатся, мы потом купим ракеты, потом та-то. -та. То есть да, они готовились к такой. То есть Пашинян поверил, что он будет у власти до 2050 года. То есть вот ту пургу, которую он нес для черней, то есть он, наверное, сам верил. Ну, посмотрите как. Сухой СМ можно см если бы хотя бы Армении было, были бы пилоты, можно было бы кое-какое вооружение из состава вооружений, номенклатуры вооружений СУ-25 скратить, чтобы их можно было использовать. Неуправляемое ракета, кое то корректируемая авиационная бомба. Или хотя бы обычные свободно падающие неуправляемые бомбы можно было подвесить под СУ-30СМ. Но ну, армянский пилот даже на это не был, опыта потом не было. Либо тут то но я не понимал, что он, он делает, и, ведь он же не специалист, а смотрит на что Печи, то не И вот он я не понимал, что он либо, скорее всего, думаю, что это была просто пиар-акция, потому что звучит. Это, понимаете, пиар-акция в 120 миллионов долларов. Скажите еще один у меня вопрос. Во время вот этих таурских событий нам впарывали мозги, что впервые в мире мы сбили. Да. Это правда? или это как раз тропическая чушь, притом, знаете, как я всегда говорил. Парень... это откровенная ложь? Это, это еще какая ложь? Это еще мягко говоря ложь кермесивца. во-первых, в Азербайджанской республике в этот момент летел не кермес 900, а кермес 900 Кохов, модификация Кохов. Кермес 900 Кохов, более современная модификация, более хорошим квартовым комплексом обороны. Сбить его гораздо сложнее. Но, да, дело даже не в этом. Ведь для того, чтобы нашего дорогого премьер-министра еще больше превозносить, заявили, что его сбили тем ракетным комплексом, который был куплен у Ярдовича. АСА-М? 9К-33М3 э, АСА-КМ. аса, а, АСА Сейчас маленький нюанс. Этот Гермес 900 Коха влетел на высоте 9100 метров. Он летит на высоте 9100 метров. Это его э, штатная высота работы, потому что максимально хотят его отдалить от э, на, оба, опасности ПВО-противника. Чем выше, тем его труднее сбивать. Не каждый ракетный комплекс можно на высоте 9100 метров сбивать. У 9K33M3ASAK максимальная высота поражения 5000 метров. Он летит на высоте 9100 метров. То, что я говорю, это факт. Этот заинтерракетный комплекс имеет дальность поражения 10 километров, высоту 5 километров. Высота поражения аэродинамической цели 9К-33М3 5000 метров, 5 километров. Это летел на высоте 9100 метров. Я говорю, и, и в этот день, я, наверное, впервые позволю себе сказать, хотите вести информационную войну, научитесь вести информационную войну. Когда вы хотите вести информационную войну, вы вредите самому себе, выставляете себя на посмешище. Мы-то не знали. Но мы-то, господин Аббарцуна. Я тоже понимаю, что Аббарцуна. И, знаете, я же его знаю лично. Я как идиот очень обрадовался, что мы впервые в мире, оказывается, сбили гермес. И в личку... Там что-то в интернете было, чем мы сбили. То ли этим сбили, то ли... Нет, а и укуплен в Иордании. Я спросил Арсу, я говорю, у меня тут спор в телеграммах. Скажи, пожалуйста, чем мы сбили? Сказал. Да. Чем? Сейчас уже не помню. — По-моему, панцирь. — Панцир да. Чкарадых? — Типа панциря не -эм было, да. — Тор М2КМ? — 2 — Нет, он сказал, что мы... Он мне сказал, что сбили АСА а, а Те, те утверждали, нет. что чем-то другим, если я он сейчас мне скажем, лично... если, если я сейчас не скажу, я, наверное, здесь лопну. Чтобы со мной ничего не случилось, дайте мне надо сказать. — И, конечно, я. 9 9-ка, -33 33-м асакаем созывался тогда, в Советском Союзе, когда мои родители были школьниками. Тогда таких средств воздушного нападения в мире не было. Этот зенитный ракетный комплекс создавался не для того, чтобы бороться с такими бесплодательными аппаратами, с такими средствами, а Гермет 900 Кохов имеет мощный бортовый, мощный бортовый комплекс обороны. Средство, этот бортовый комплекс обороны э, идентифицирует место пуска, излучает мощные радиоэлектронные помехи, подавляет соцстанцию обнаружения целей, РП, радиолокатор по цвету Нам говорили, И... что армянские интернетчики... Зайтички. создали нет интернетчики айтишники ага. создали какую-то программу ну а как объяснялось как масса а, хотел бы я узнать а причем тут программа и за комплекс ну вот мы взломали защиту гермеса и сбили его я сейчас, я сейчас я... вам серьезно говорю. Арцрум мне лично написал, то что я его спросил там, скажи, пожалуйста, очень надо. Чем мы сбили? Я же, знаете, как гордился. Мне сейчас дико стыдно. И он мне написал, что мы сбили Асакаем. Пиши Асакаем. То есть это была просто ложь. Это даже, это я не знаю, что я вообще думаю, что в Армении каждый раз, когда я что-то в Армии а в последнее время в Армении очень много происходит, когда ты говоришь, Еревий с и больше брать, чем за Армении. Наверное, больше ничто в Армении меня не удивит. Но каждый божий раз я слышу что-то, которое повергает меня в шок. Армянские одешники взломали, а Гермес 900 Кохов, при том это новая версия Кохов, она одна из самых современных, без абортов, а потом стратегических израильского производства, что такое? Ну, это летающий штаб, правильно, я так понимаю? команда, летающий штаб, кла... пункт, да. все, это все одновременно все. Вы представляете, что армянские отечники сломали Израиль? Мне стыдно сейчас, господин Амбарстюн, то есть мне и так стыдно, вы сейчас меня просто добиваете. Но я думаю, что пришла пора просто говорить обо всем, да, и, и, и устыдиться, потому что только так можно. Потому что я слушал ваши интервью за последнюю неделю, и вы называли то вооружение, которое сейчас Азербайджан срочно закупает. В больших количествах. А, и, как я понимаю, по всему миру. Я могу перечислить кое-что, если хотите. Конечно, хочу. В Испании купили радиолокационную станцию LTR-25 Ланза-3, трехкоординатная радиолокационная станция, которая на 410 километров может обнаружить 30 см Представляешь, что-ка? При несколько дивизионов купили. У Украины купили была, купили э, у Украины самый современный ракетный комплекс СКИФ, стали 45 тысяч метров купили Шершень, Шершень-Д, который э, Шершень -Д еще 1,2 самых основных основных танков может поразить. Украины купили э, две радиолокационные станции, которые тоже, э, в общем, если сейчас буду куплять, наверное, подписали контракт на приобретение тактического ракетного комплекса Кром-2. Украина только поступает на вооружение, а Азербайджанская республика уже этот контракт, чтобы его купить. о что я говорю? У, Из -э, у Израиля закупила такие тайнобойные средства поражения. Вот, я сейчас перечислю, вы смотрите, оперативно-тактический ракетный комплекс ЛОРА, который, кстати, был применен. Да, ЛОРА, Лора была применена. ЛОРА — это аппликатура, применена. которая называется Long Range Artillery, Long Range Artillery Missile, или Long Range Attack. Ну, Long Range Artillery его называют да. ЛОРА. Я даже видел мост, который был поражен Лорой, в Всех, а, высоко, точно. Всех да. высоко точно. Да. И, кстати, в конце нашего интервью Напомните, я скажу, почему там Лора была эффективно применена. здесь соперница тактический ракетный комплекс Искандер нет. Я сейчас об этом. Да, это лору. интересно. Лору. А, кстати, да, Лору купили. Два дивизиона купили двумя типами боевых частей. Одна осколочная фугасная для поражения наземных целей, вторая, проникающая главная часть для поражения подземных бункеров. Этот мост, mm. кстати, вот этим был пора поражен. Если вы видели воронку, то Лора это сверхвысокоточная стима. Uh, GPS, глупо-позащитник системы, инерциальная плюс GPS, глупо-позащитник системы, дальности 400 километров, Кого круговое вероятное отклонение от цели 10 метров. Днем и ночью, в самых сложных метеоусловиях. При нулевой видимости. Там бездоразность, там gps работает координаты, понимаете? Вот <ży Minute> это да, пофигу, я понял, да, Купили э оперативные тактические баллистические ракеты Predator Hulk израильского производства, которым будут оснащены реактивность салфовывания Lynx. Линкс, это, кстати, Линкс тоже купили, это многофункциональная реактивная система залпового огня, она мультикалиберная. Она может использовать реактивность на это калибра 122 метра, и управляемые, Может использовать вот эти суперсовременные Predator Hawk. У Predator Hawk это тоже оперативно-тактическая баллистическая ракета, социально 300 километров, КВО тоже 10 метров. Купили э, для реактивной системы ЛИНКС, купили новые ракеты. Ну, этих ракет у них тоже много было, сейчас новую партию просто купили. Называется Extra Extended Range Artillery, Tactical Range Artillery, Missile Extended Range Artillery. Кальбер 36 мм, Экстра имеет дальность 150 км, это тактическая глубина, кого -то тоже 10 метров. Одна боевая машина может одновременно запускать 8 Экстра Представляете, что это такое? Всех высокоточный боеприпас. Дальше пошли. У Израиля купили новейшие крылатые ракеты, которые называются Делила -Джи эф или Телила Граунд Лаунч, Телила-Джиэр. Паражирующие крылатые ракеты для поражения ПВО противника, которые тоже запускаются с, с этих ЛИНКСов, с реактивной заполнения ЛИНКСов. Дальность стрельбы зависит от режима применения. Телила-Джиэр – очень трудная цель для ПВО противника. Купили новейшие паражирующие боеприпасы, типа Камикадзе, которые называются «Скайстрайкер». Sky ну да, не, небесный ударник. Скайстрайкер, да, которую я когда в 2019 сказал. Израиль, благодаря SkyStraikру, уничтожил за ракетно-пушечный комплекс 96К6, панцирь 1 Если Израиль, Азербайджанская республика увидела, что Израиль его применил против новейших средств противоракетной обороны против противовоздушной обороны эффективно, я сказал, готовьтесь противостаньте Скайстрайкером, потому что сейчас Азербайджанская республика его купит. Прошло 16 дней, 2019 год. 16 дней. Через 16 дней Хамгидар Чалиев открывает новую воинскую часть КПС Государства пограничной службы. Рядом стоит Эль Чингулиев, командующий КПС, Полковник Ельчингулиев, командующий КПС. Перед ним стоит вот эти вот там вооружения, показывают э пограничников. Сайт страйкер Купили. 16 дней прошло. Первая партия. Есть фото в интернете. Можете зайти и посмотреть. Дальше. Купили самый смертоносный противоракетный комплекс в мире. Еще, в мире еще никто лучше ничего не создавал, с точки зрения паратанкового оружия. Называется Spike NLOS. У Spike много модификаций. Я говорю об, именно об этой модификации. Spike NLOS. NLOS означает non-line of sight, за предел видимости. Тальность стрельбы 25 километров. Это что -танк -ракет. Противотанковая ракета? 25 километров. Дальность стрельбы. То есть танк где-то там выезжает за 25 Он километров? Он даже может и не выезжать. В своей части могут его поразить. 25 километров. А, то есть ты отсюда стрельнул? 25 да? километров. А наводится как? За 25? По в проводной линии связи. Разматывается провод на 25 километров. Офигеть. Но это как, как Ди... корвет, да такой же и... Нет, нет. Это у Корнета, Корнет, нет, Корнет, лазерная система, там другая. А, нет, там у Корнет, бы... лазерная система наведения. А у нет. кого еще была проводная? <связывая> у Сейчас <скажу>. Российских аналогов. <связывая> <Но> <связывая> нет, нет, нет, это вы говорите проводная, смотрите, я говорю оптика, опто-волоконный кабель, это другое. Проводное это, например, 9-111-1 к конкурс. А -а -а. Фагот. У них да, тоже фагот, фагот, вот. ну, Фагота тоже и конкурс да. Фагот, у них тоже провод. Но это всего лишь провод, не путайте. Там оптоволоконный кабель, который позволяет... Ну, сейчас объясню, что оптоволокон там не просто провод. Оптоволоконный кабель этого про ракетного комплекса. Это про танковое проблема ракета. У нее головка самонаведения. против том, купили ту модификацию spike Леос, которая круглосуточная. Это версия Spike spike LOS, Spike Online no MK2, MK4, или mark 4, MK4, или Tomus, он же Экзактор 1. У нее. Она, у нее телевизионная головка самонаведения, телевизионная головка наведения, плюс тепловизионная. тепловизионная круглосуточная. Да. Вот это управление ракета. При подлёте снимает все, что видит, своей головкой наведения. И по проводному опыту, право, оптоволоконному кабелю передает азербайджанским операторам э, изображение, что он видит. Yeah. Я на сво... Это моя управлённая ракета, я вижу, что видит на своем дисплее. Этот метод позволяет атаковать при наличии любых помех. Это важно отметить, потому что оператор идентифицирует помеху. Американский FGM-148 Javelin. Да. Ну, с инфракрас самолет. если он, э, например, французский основной боевый танк АМИКС-56 Леклерк имеет ложную тепловую цель. Если Леклерк выстрелит в ложную тепловую цель, Джевелин может захватить ложную тепловую цель. Да, понятно. Да. А, Азербайджанский а, оператор. Все, лидят, я понял. А оптокабельные? Нет. Это важно отметить. Он атакует сверху под углом 30 градусов от нормали к земле. Почему армянские танковые войска в оборонной линии Армении вот так легли? Армянская у была стратегия, основной бой танк в окопе, ну, знаете, так, это башня да, только видна. Да. Армянские генералы думали, ну если в первой Карбахской войне это было такое мощное укрепление, основной бой танк в окопе, да, его трудно поразить, потому что башня только видна. Да. Суть в том, что спайк ЛЭС и другие версии Спайка не атакуют сверху, как сверху атакуют. Это основной танк в окопе. Им без разницы, он двигается, стационар, стоит, он в окопе или он, он на земле. Его в крышу, потом в крышу, это самое слабо, слабо защищенное, да. Его крышу, потом там у спайки на ЛДВС, мощная тандемная кумулятивная боевая часть, которая проявляет тысячи миллиметров габаген на за динамической защитой, как и встроенной динамической защиты, так и за динамической защитой. Один удар и башня отлетает. Притом купили в двух версиях. Одна стандартная культивная боевая часть для поражения основных военных танков противника. Вторая аскорт-фугасная боевая часть для поражения объектов противоздушной обороны противника. Представляете, да, себе? Этим, кстати, некоторые дети К33 АСАК были уничтожены. Именно благодаря спайке NLOS, кстати. Купили спайк LR, спайк Long Range, Танц 4000 метров. Купили спайк ER, спайк Extended Range, Танц 8000 метров. Купили ЛАХАТ, новый противотанковый управляемый ракет ЛАХАТ. Лазер-хоминг-антитанк или лазер-хоминг-топатакмиса, и лазер-хоминг-анти-ЛАХАТ, а значит лазер-хоминг-антитанк. ну более современная версия, нежели agm 14 Hellfire 2, ну наверное слышали, да, американский легендарный Hellfire. Hellfire. Да. ЛАХАТ, ну более усовершенствованная версия. <Связь> ЛАХАТ у него полуактивная система наведения, тоже под, атакует... Вот. Кстати, у ЛАХАТ есть маленький нюанс, я как то давал интервью, рассказывал, как его будут применять, у меня никто не слушал. Знаете, как ЛАХАТ применяют? Он, им вооружённый вертолет Ми-17 азербайджанский. Вот тут кора, или склон какой-то, или Кара за горой армянские силы. Подлетает Ми-17, запускает ЛАХАТ и уходит. Дальше ЛАХАТ летит по инерциальной системе наведения. За три секунды до поражения наземный на боец, например, яшма, боец спецназа яшма или разведывательный беспилотный аппарат включает свой лазер в дальнем вертолете, указатель подсвечивается, цель, летит, поражает цель, сам вертолет уходит из зоны поражения. Это очень важно, это эта эта тактика, она очень таки пригодилась во время этой войны. Лохат можно подсвечивать, например, корнет Э невозможно, корнет Э совсем по другому принципу действия, там это а тут эта система позволяет э, наводить либо с помощью беспилотательного аппарата, либо с помощью на наземного наводчика. И так и так применяли, но сам вертолет уходил из зоны поражения. Это, кстати, важно отметить. Купили вот эти лохаты, купили новые автоматы Тавор Тар-21, Тавор Ситар-21, команду Тавор. X-95, легендарные вот эти автоматы, более современная версия товара купили для спецназа, это уникальный автомат, уникальная штурмовая винтовка автомат, который очень пригодилась азербайджанской спецназу, так как этот автомат по системе пулпап, он укороченный, это важно ответить. Если, а, а, смотрите, чтобы иметь хорошую дальность э, прицельной стрельбы, дальность прямого выстрела, нужно иметь длинный ствол. Да, длинный, длинный ствол. Длинный ствол, автомат он длинный, а тут, смотрите, как, автомат по системе пулт-пап, он хороший длинный ствол, но он укорочен, ведь. Магазин вот здесь, вот ствол вот да. здесь начинается. Это э, компактность, а не позволяла азербайджанским спецназам штурмовать еще и дома. Например, где-то с армянским спецназом э, были бои в домах, каких-то стесненных пространств условиях, там, или узкие какие-то улицы, и все. И это, автоматы давали большое такое преимущество поэтому у них много преимуществ я сейчас все не могу толк перечислять много чего купили я самое важное перечисляю купили да, у да. Турецкой республики реактивная система залпового огня т 300 к Серга вы 105 километров 105 километров купили трг 300 каплан ТРГ означает туркиш куаете троллеет 300 каплан турецкого производства каплан означает тигр на турецком языке у него дальность стрельбы 120 километров это оперативная глубина 120 километров тактического ракетного комплекса 9K72 такая же дальность стрельбы просто каплан более точная версия нежели вот точка у понимаете да да, да. на 120 километров каплан бьет кого круговое вероятное отклонение от цели 50 метров Представляете, турецкая. Купили самое страшное: купили крылатые ракеты. Это то вооружение, у которого в Армении нет. Крылатые ракеты купили новую партию, купили СОМ 1 СОМ 2 Это я правильно понимаю, что Азербайджан собирается воевать с Арменией крылатыми ракетами. Сом 1 был применен против армянских побов. Он применялся, СОМБ-1. А, уже применялся. Да. В 2019 году, в марте месяца, я даю большую пресс-конференцию, большой интервью. Это мое интервью, очень многие азербайджанские СМИ берут. Где я точно рассказываю, смотрите, как эти крылатые ракеты будут уничтожать ПВО. Они не просто могут обходить, они, уничтожают, они предназначены для того, чтобы уничтожать ПВО противника. Сом Б1. Сом это аббревиатура, Смотрите. Сата атилян, орта мезли мухимат. Листендов мухимат, или стендов мухимат, или стендев мухимат, серый или просто стенд оф Сом Б1. У него скользкий фугасный бою участие для поражения наземных целей. Сом Б1 изготовлен по технологии стелс. Он, э, огибаем его корпус, огибаем радиоаукционные да. лучи, например, 9 к 331 мкм торм 2 к легендарный, вот эти суперсовременные, которые предупреждения они купили. Его радиоаукционные лучи, когда соприкасаются с б 1 они, они отклоняются, половина вверх, половина вниз, так как он корпус обтекаем. Плюс б 1 изготовлен э, на, на... То есть ТОРМ невозможно поразить Смотрите, смотрите плюс плюс б 1 покрыт э, радиопоглощающим материалом РАМ. Когда Турецкая республика участвовала в проекте F-35 истребитель, там Турецкая республика тоже принимала участие в его создании, yeah. да? F-35 JSF Joint Track Fighter, Lightning -2, JSF Joint Track Fighter. Турецкие специалисты оттуда ухватили вот эту технологию стелс, вот этот радиопоглощающий материал РАМ, и они были применив в, в, в свою военную промышленность, и эти СОМП-1 имеют вот этот радиопоглощающий материал. Сон Б1 имеет минимальную EPR, эффективную площадь рассеивания. Это радиоакционная заметность его. Для того, чтобы Тором 2К смог хоть, хоть какой-то вероятностью сбить, сон должен быть очень близко. Но суть в том, что даже если сон э, пролетит мимо, не факт, что м 2К может его уничтожить. Никто сейчас точно не может, не может сказать, даже создатель Тора точно не может сказать, он может перехватить ее или нет. Есть вероятность, но маленький нюанс. Сон Б1, потом купили, кстати... Э, неделю назад купили, впервые купили СОМ-Б-2. Если сом 1 имеет осколочную фугасную боевую часть для поражения наземных целей, сом 2 имеет проникающую боевую часть. сом 2 имеет лидирующий кумулятивный заряд, основной фугасный заряд. Когда СОМ-Б-2 предназначили поражения самых современных, самых мощных, укрепленных сооружений, бункеров. СОМ-Б-2 попадает в цель, взрывается, срабатывает кумулятивный заряд, пробивает отверстие, Проникает основная часть СОМ Б2 и взрывается фугасная боевая часть и внутри. То есть она проникает внутрь. Сом Б1 и СОМ Б2 имеют нюанс. Опцион про, обходить ПВО противника. Смотрите как. Если там суперсовременный ПВО стать, да, допустим который может перехватить СОМБ-1, СОМБ-2, они программируются помощью gps клуб изыщенных систем плюс Терриен Контур Матчинг. Есть такая система, цифровая карта местности, да, да, где да, операторы... Я, я понял, то есть Они а... об обходят, вот это, предположим, ПВО, правильно? Он подлетает, обходит его, потом вот тут цель, тут точка пуска. Если он пролетит через вот это ПВО, его можно. Он тут перехватит, он, да. От, меняет маршрут, он отклоняется, меняет маршрут, обходя, обходит ПВО полностью и точно поражает цели. У меня к вам вопрос есть. Если бы mm -hmm. во время 44-дневной войны азербайджанцы захотели бы поразить э, правительственные здания в Арцахе или бункер, командный бункер в Арцахе, <с они <с поразили? Запросто. Сто Не то а. что в Арцахе, они э, в Ереване могли бы поразить. Я не Нет. шучу. Я, я знаю, что вы не шутите. Mm -hmm. Я был во время войны в да. ну там как э, штаб разнесли, РСЗО э, да, с мерчем, а на площади в Керти, где собственно все правительства yeah. дома. Это у меня тоже вопрос, не могу... Ну если нахожу не, ответ... Не то, что там... А кто не пострадал, насколько я знаю? Вообще ничего не было. Причем все, вся шушера провластная, которая отсюда поехала, они все жили в гостинице Армении, которая на этой площади. Например, мы там в другом месте жили. А на этой площади ничего не пострадало вообще. То есть у азербайджанцев есть силы и средства, они могли пробиться через... Ну, ПВО уже не было, я так понимаю. Даже если бы было ПВО армянское, не перехватила бы ТРГ-300К ПВО Армении, например, С-300ПС, С-300ПТЭК, С-Ерик Хаурневич, да, да. они не могут перехватить ТРГ-300К, они его реактивно знают, имеют калибр 301, 302 мм. Это, они, это калибр, это, это его ЭПР, эффективная площадь рассеивания, эффективная площадь отражения, его радиоакционная заметность. Когда, а у Армении старые версии С-300ПС, С 300 П, 5 но ну, они старые версии. Они, не были они были предназначены для перехвата тактических баллистических ракет, максимум оперативно-тактических баллистических ракет, но ре, ре, ре, реактивные снаряды РСЗУ. А ТРГ-300К-план из, изготовлен по массогабарительным по характеристикам реактивного снаряда. Он меньше, чем тактическая баллистическая ракета, а уж стеновой да, операции, поэтому его прихватить, поэтому все, что захотели бы, они бы его уничтожили. Скажите, если вы знаете, да, конечно, а, ну понятно, что во время сорок рака четырехдневной войны и Азербайджан там истратил много оружия и, и, и потерял, да, там мы же тоже подбивали все-таки их танки а, этими артиллерией, как я понимаю. Ну это максимум, да? артиллерии. А, я так понимаю, Азербайджан не только пополняет свое вооружение, но и обновляет его. Правильно. А мы как-то что? Ну, если знаете, если можете что-то сказать. Я не имею права говорить, но да то, что в общих я... чертах можете сказать что-то. Ну там. Хорошо. Что можете сказать? Ну, что-то получает из арсенала Российской Федерации. Сейчас Армения не может подписать контракт и быстро получить, тем более финансовое состояние Армении. Сейчас Российская Федерация что-то для того, чтобы Армения, сами знаете, в плохом состоянии, вооруженные силы, ну, что-то, исходя из братских соображений, из своих, своего вооруженного арсенала, то есть, она не произ... она... То, что... это то, что сайт на вооружение вооруженных сил Российской Федерации, Российской армии, Она что-то снимает и отправит просто в Армению. Но... Table, смотрите, по поводу пораженных целей, если позволите, две интересные да, вещи конечно, расскажу. Конечно. Смотрите, смотрите, как. Вот армянские силы открывали огонь используя использовали ракетный комплекс ИТК-129 «Кармет-Э». Татас 5500 метров. Да, они что -то там поражали. И думают, что они поражали. В Азербайджанской Республики до войны передовой позиции оснастили ложными целями. Это надувные танки. Смотрите. Ну У нас тоже они были. Вы посмотрите, какие были там. Это не просто резина, надувной макет. Этот, эти надувные танки э, в оптическом диапазоне их на дальность уже 100 метров не отличишь от реального. В тепловизионном диапазоне у него э, две грелки по портам. Это насос все время, когда работает, его э, надувает, но насос все время должен работать, потому что где-то есть маленькая дырочка, там воздух может и он просто продутся. Чтобы этого не было, насос все время работает. Когда насос работает, эти грелки по портам, утопляют. Они, утепляют. утепляют, да, вообще выделяют тепло. Выделяют тепло. Инфракрасная тепловая заметность идентична реальному основному боевому танку. Когда азербайджанские силы смотрели на армянских, они отличали в тепловизионном диапазоне, там ничего не было. Их вот эти грелки, притом том специальная резина, которая не пропускает инфракрасные лучи. Азербайджанские вот эти макеты, они в реальном в тепловизионном инфракрасном диапазоне были реальным основным боевым танком. Плюс в радиоакционном там обставляли уголковый отражатель. Если бы Когда армянская сила использовала с нарциссить это станция разведки. Радиоксионная станция разведки наземных движущихся стационарных целей. Так, когда СНР-10 работал, благодаря уголковому отражателю он видел реальный основной боевой танк азербайджанский. Но там был магет. потом когда армянские силы открывают огонь, это на своем YouTube-канале подробно рассказывают, что это такое. Плюс вставляли маленький радиоимитатор, чтобы излучал, э, имитировал работу радиостанции основного боевого танка, чтобы армянских сил, э, кстати, эти радиоимитаторы везде были использованы. Которые имитили, имитировали работу Кашем, командно-штабной машины армянской артиллерии открыла огонь, там все же радиоимитатор, который стоит в талии от азербайджанских войск. Это еще То есть то, половину того, что мы поразили, согласно Артуру Ванесяну, это были радиоимитаторы, я правильно понимаю? Правильно, это еще не все. Смотрите. А и еще одно а Артур Ванесян говорил, что наши эти надувные танки такие хорошие, что там каждый танк по три раза уже поражали. Если поразить резину, она лопнет. Понимаете, надувной так, видите, попасть, она просто лопнет. Это резина, она просто лопнет. Я в курсе, я потом. Я хотел бы спросить, а В смысле туда ставят новые? И они опять приходят поражать. То есть она имеет такие суперсредства разведки. Спутник Азерская име турецкий спутник Геоктюр 1, Геоктюрк 2, мощнейшие средства разведки имея.. <смех> это он говорил в средствах массовой информации. Это же не, не. Нет, это он мне, кстати, лично тоже говорил. А это он мне говорил в средствах ма Маленький массовой информации. Маленький нюанс. Один да. раз поразили. Интересно, как-то второй раз армянские силы устанавливают этот макет. Там что, не видят, что макет устанавливает? Когда азербайджанские силы устанавливали свои макеты до войны, брали комплекс антиснайпер обнаруживали армянские э, средства разведки, под снайперы излучали мышечное э, лазерное излучение, ослепляли армянских разведчиков, в тайне где-то там сставляли свой макет, маскировали, насос, включали только до войны. Понимаете? Во время войны включили его только. Они ослепляли армянские позиции, антиснай, например, ТР-4, турборазведчика Т-4 ТР-8, турборазведчика 8 или какая-то камера армянской разведки на передовой стоит, да? Прибор антиснайпер, он предназначил оружие, оружие любой оптики противника. Обнаруживал, да, да, да. включаешь кнопку, оно имитирует мощный, лазер, мощный лазерное излучение, но ослепляет армянских разведчиков. Поэтому азербайджанские силы имели возможность... Но это еще полдела. Смотрите, что.. вчера я впервые об этом в СМИ говорил, но сейчас скажу. По поводу работы армянской артиллерии. Не, не, вот тут странная ситуация, не знаешь, смеяться или плакать. Но это факт. 2013 год. М1, Милих, Стихбарат, Служба национальной разведки и Турецкой, развед... Турецкой Республики передают Азербайджанской республике специальную аппаратуру. Эта аппаратура эм, формируется особое спецподразделение в составе войск РЭП Азербайджанской республики. Подразделения, у которых нет ни нашивок не воин, этого, этого, Их воинская часть не имеет ни номера, ничего. Они просто призраки. Это, они не участвуют на параде, их, о них никто ничего не знает. Это со, сотруд, специалисты радиоэлектронной борьбы РЭП. Их задача это радиотехническая разведка, радиоразведка, радиоперехват и РЭП. Радио, электронное подавление. Смотрите, что они вот, делают. Есть специальный комплекс, который ведет радиоразведку. Не радиотехническую разведку, а радиоразведку. Перехватывает радиоэфир армянской стороны. Азербайджанская сторона прекрасно знала, какой голос уже долго, видимо, этот, долгие годы, этот комплекс стоит на дежурстве и ведет перехват армянского радиоэфира. Они знали, какой голос какому армянскому командиру принадлежит. При Притом маленький нюанс. Армяне на разном, в разных концах Армении говорят на разном армянском. Например, я ереванец говорю «Барцанова вери тага». Ереванец говорит «Деревен веритага. Это вообще разные армянцы. Ну да, есть, разные диалекты. Когда гюм, гюмри, гюм, армянец Гюмри говорит, я могу даже не понять, что он говорит. Кто там не понять, понимаете? Это даже учли. Как там по... верим тага, скажем, скажет гюмри. Я не знаю, как ну, там, да. Ну трудно. То есть отличаю, что это там реальный акцент. Азербайджанская сторона ведет тюрьму радиоразведку, создает банк данных, базу данных, упорядочивает свою базу данных. Это войска артиллерии, вот этот офицер, вот такое-то звание, звание вот это все, у них было все. Записывали голосовой эфир. Если у одного человека записать 100 слов, но так, чтобы в эфире четко было слышно эти слова, 100 слов, но четко, чтобы они были слышны. С можно имитировать любую интонацию и э, любую речь этого человека благодаря этому, если записать 100 слов. 100... Ну да, да, понимаю. Ну там годами записывали радиоэфир, там э, от каждого офицера не то, что 100 слов было, а тысячи слов было, понимаете? Есть преобразование голоса. <coughs> Смотрите, как это работает. Например, как работает армянская артиллерия. Вот здесь гора. На горе армянский спецназовец выполняет роль артиллерийского корректировщика. Вот тут закрыта огневая позиция армянской ствольной артиллерии. Эта армянская ствольная артиллерия по радиосвязи э, должна получить целеуказание от армянского спецназовца. Или спецназ передают на Кашем командно-штабную машину, оттуда передают артиллеристам армянским. И когда э, эти кашем начали обстреливать, сам спецназ напрямую ар армянским батареям передавал информацию по радиоэфиру. Там даже знали позывные. Смотрите, что делают. Перехватывают эту информацию, то, что у кого вы ультракратковальная радиосвязи рации, которая армянские спецназы дают целеуказание. Записывают эфир, а там уже знали, кто есть кто. Там есть преобразователь голоса, как эта аппаратура работает. Ты можешь другим голосом говорить, она может преобр... да. преобразовать в интонацию от конкретного человека. интонацию, диапазон, в При том, если нужно выбрать акцент, ну, ты можешь этой интонации выбрать даже акцент. Каким акцентом говорить? Долгое время азербайджанские разведчики работали. Например, вот, эм, я говорю, дверь, тур, стол, стул переводится на определенный язык. Долгие время азербайджанские разведчики работали, записывали вот эту систему. Подавляют армянского спецназовца. Излучают мощную радиоэлектронную. Например, вот этот квадрат, я работаю армянским, вот этот квадрат подавляют. Не все подавляют, чтобы армянские артиллеристы остались без связи. Если все подавить, армянские артиллеристы останутся без связи. Они подавляют тот сектор, где находится армянский корректировщик артиллерии. С голосом этого корректировщика выходят на, в эфир с армянскими артиллеристами, передают ложные координаты, координаты армянских позиций. Армянские артиллеристы думают, что это их корректировщик вышел на связь, чтобы сообщить координаты целей. Они стреляют и попадают в армян, понимаете? Армянская артиллерия обстреливает армянские войска. Понимаете, как это работает? Таких случаев много было? Думаю, немало. Много случаев там... Приличную, Мы суть, точно знаем, или догадываемся? Это — это стопроцентная информация. Притом, а, притом а, современная версия этой программы позволяет говорить на Азербайджанском, преобразовывать, одновременно переводя на армянский одновременно. Ты тут говоришь, но в эфир выходит уже преобразованный то необходимый для Диба голос. И армянские силы обстрелили, Вот сейчас ему ну, сейчас Джалала о том, что он вышел на эфир, дал приказ, не дал приказ, так сяк, сяк. Там тоже у нас, скорее всего, было именно вот так. Джарлов не отрицает, что он... Ну Я не, не вникал в подробности, но вот этот случай, он был распространенным случаем. Когда, а ведь, а если там, если есть другая армянская артиллерийская позиция, эти армянские артиллеристы знают, что там их позиция, правильно? Mm. Что они заранее знают координаты. Если просто, просто дать им координаты армянских позиций, они могут догадаться, то тут хитрят, говорят, Выходят на связь с армянским артиллеристом, говорят, там армянская оппозиция, но его захватили силы Азербайджанской республики. Он уже не армянский, обстреливайте. Армянские артиллеристы обстреливали свои же позиции. Понятно. Вы обещали рассказать, почему была эффективна Лора и почему не был эффективен Искандер, которым все-таки выстрелили, как я понимаю. четыре раза при, при, применяли, два раза Пашуши применяли. Два раза хотели обстрелять, ну, допустим, город Баку. Я сейчас точно не могу сказать, что они обстрелили, но они были перехвачены к подставам города Баку средствами противоракетной обороны вооруженной Азербайджанской Республики. Один Прям раз... Баку? Возможно, именно Баку. Я не могу точно сказать, потому что она была перехвачена в небе. Поэтому что там хотели обстрелять, но точно знаю, что, например, даже граждане Азербайджанской Республики в эту ну, ночь, когда было все это пребывание, говорили, что слышали мощные взрывы и вспышки. Смотрите, как было применено, когда данная оперативно-тактическая баллистическая ракета 9 723 комплекса 9 720 с Кандарем, была уже оказалась в зоне действия противоракетной обороны вооруженности Азербайджанской республики. По одной из них сработала занята ракетная система С-300ПМУ-2 Фаворит, российская. Но это не просто С-300. У армянской С-300ПС и С-300ПТ, они старые. У Азербайджанской версии, а у азербайджанской республики два дивизиона самых суперсовременных. С-300ПМУ-2 фаворит. Они предназначили Ирана, но когда Джордж Буш объявил санкции в эмбарго в адрес Ирана, Российская Федерация просто продала Азербайджанской Республике два дивизиона. с 300 pm 2 фаворит на дальность 200 км перехватывает аэродинамические цели, 40 километров баллистические цели, 40 километров баллистические цели. Запусти, одновременно запустили по одной из них две заинтересованные ракеты 48-6Е2, у которых мощная осколочная фказная боевая часть весом 200 километров, которые предназначили разрушение атакующей баллистической ракеты. Две ракеты пустили по одной цели, и обе уничтожили просто данную тактическую баллистическую ракету комплекса «Искандер» с 723 комплекса 9-720 «Искандер». Вторая перехватила, перехватила израильская система противовоздушной обороны, которая называется «Барак-8ЕР». Барак-8 Extended Range, или барак 8 ER, который называется LR-SAM, Long Range Surface to Air Missile, Израильская. Они перехватили подступом, они даже, она в небе была перехвачена, уничтожена. Почему эффективность, например, по Пашуши, когда били, неэффективно А А Пашуши, то есть мы сами долбанули по Пашуши? Я так понимаю, были объекты, которые армянское не захотела, чтобы попало в руки Азербайджанской республики. Наверное, единственное объяснение, я там могу понять. Потому что дважды били по Шуши, дважды по глубине азербайджанской территории. То, что в Шуши, фрагменты, азербайджанская сторона нашла, идентифицировала. Там был индекс М723, его не, не, там невозможно ничем спутать. Притом не 9723, а экспортная версия, дальность спуска 280 километров, а 9723 Это то, что Российская Федерация применяет, дальность спуска 500 километров. Смотрите как, я долго, долгие и кричал, даже в 2013-м, до того, как я выступал как военный эксперт, там где НАТО кричал об этом. В 2018-м, когда я начал выступать как военный эксперт, на всю страну кричал, что у Армении средства, средства дальней артиллерийской разведки. Без таких средств, стратегической артиллерийской разведки, такие оперативно-тактические ракетные комплексы неэффективны. Думаете, как создавать? Можно было что-то с... никто не послушал. Смотрите как. Вот этот оперативно-тактический ракетный комплекс, к 720 -М, да, и скандал М. Тали, спуска 500 километров, правильно, оперативно-тактическая глубина. Эти оперативно-тактические ракетные комплексы применяются по стану с приоритетным, стратегически важным целем. Такие цели каждая страна отводит от линии соприкосновения максимально насколько ну, да. возможно в глубину своей территории. Предположим, от линии соприкосновения 300 километров глубина, предположим, да, условно. Ты должен на вот эти 300 километров обнаружить цель. Идентифицировать цель, об, определить ее приоритетность в режиме реального времени. Метеотанные определить, а уж потом открыть огонь, чтобы ее уничтожить. У армянской стороны не было таких средств разведки, чтобы на такой глубине обнаружить цель. Даже, даже, даже, на, 100, даже на 50 километров не было возможности, уж не говоря, 300 километров. Смотрите как. Вот. То есть о цифровой карте, о наведении мы даже уже не говорим. Нет. О чем? Смотрите как. Вот это ангар, там эм, дальнобой реактивный системы залпового огня противника. Это приоритетная цель для такого тактического ракетного комплекса, правильно? Через час, например, э, если как-то доб -доб добил, добыл развед данные, что там -то вот это все-то стоит, например, вот этот агент, если не в режиме реального времени у тебя не будет так, таких возможностей, этот противник может через 20 минут после получения твоей информации дислоцировать штатно, оттуда перевести, вынести это вооружение. Ты поразишь просто пустой склад. Но даже этот пустой склад не могли обнаружить. Поймите, как. Смотри, Азербайджанская республика работает как? Есть спутник Азерскай. Да. Спутник не имеет оптической разведки. Он же спутник Спот-7. Это, это французский спутник. Это, я это, Почему пишу это говорю? Потому что многие сейчас в Армении говорят, Франция хотела вооружить Армению. Этот спутник продала республика Франция Азербайджанской республики. Азербай... Франция создала два спутника, Спот-6 и Спот-7. Спот означает Сателлит Пурле Обсервасион Делатерре. На французском это аббревиатура. Сателлит Пурле Обсервасион Делатерре, Спот-7. Спутник продали Азербайджанской Республике, там назвали его «Азерскай», Азербайджанское небо «Азерскай». Но в Армении не знаю, что у азербайджанской стороны есть контракт с, Франц, с Республикой Франция. Это Французы этот спутник за каждый день снимает ну, солнечно он стоит на солнечно синхронной орбите. Каждый Божий день он снимает с разрешением полтора метра. Этого хватит, чтобы с космоса разглядеть номера гражданского автомобиля. Каждый Божий день этот спутник снимает, разведывает территорию площадь 2, 2, 2 миллиона квадратных километров. Вы знаете, что такое 2 миллиона квадратных километров? Где Армения и где 2 миллиона квадратных километров? Что, что это такое? При том азербайджанская страна с Францией соглашении. Франция должна каждый Божий день давать спотик еще и спот 6. Спот 7 он уже полностью азербайджанский, но спот 6, спот 7, но азербайджанский, спот 6 он э, французский, принадлежит французским властям. Но Франция каждый Божий день те участки земли, которые не ходят в стратегические интересы Франции, вот остальные участки, там на карте, насколько я знаю, обозначили азербайджанского правительства, те точки, от, где они не будут, снимки которых они не будут давать азербайджанским властям, это стратегическим территориям, самом деле, это территория Франции, ну, что-то да. вроде из блока НАТО, там попросили у француза что-то из блока НАТО. Все остальное, этот Кавказский регион, да, за Кавказе, все вот это снимки из Порт-6 каждый божий день дают еще азербайджанской стране. То есть азербайджанская страна имеет свой спутник Спот-7 Азербайджанская работает. Им еще и французы спутник, изображение Спорт 6 дают азербайджанской стороне Плюс работают турецкие супер современность спутник Геоктюрк-1, Геоктюрк-2. Они еще большим разрешением. По-моему 0,7, по-моему 0,8. Если не ошибаюсь, Геоктюрк-1 снимает разрешение 0,8. Азербайджанский Азерская снимает э, полтора метра разрешения, у тюрк 1 у него, по-моему, 0,8. Ну, то есть где-то вот с этого расстояния. Он еще более супер высокоточный. То есть мы могут посмотреть, который час на моих э, часах? Я знаю, что можно посмотреть. Ну, с ними, когда смотрели чек -чит, читать газету, и, да, там, на фото, которое я видел, которое было, было сделано киок тюрк 1 там было татов выхода газеты. Ладно, это еще. Этот спутник позволяет на всей глубине Армении обнаружить сам приоритетные объекты. Представляете, что 2 миллиона квадратных километров каждый божий день. Притом 2-2 миллиона, каждый из них снимает 2 миллиона. Представляете, что это за детальная разведка. Плюс турецкие спутники, еще там пакистанские спутники. Есть соглашения, которые израильские спутники, которые э, пролетают над этим регионом. Еще и израильские спутники дают изображения. Плюс, смотрите, с вашего разрешения. Да. Плюс, смотрите, вы помните, Никол, наш любимый Николай Владимирович Пашинян сказал, бывшие власти Армении купили металлолом за 42 миллиона долларов. Помните? Да. Он сказал на сцене в прямом эфире. Он имел в виду комплекс пассивно-радиотехнической разведки 1 двадцать 22 m автобаза М. Это автобаза М, он считает э, металлолом за 42 миллиона долларов. Помните, он сказал, он даже не стреляет. Правильно, автобаза М не стреляет. А теперь внимание. Азербайджанская республика... Создала, почему реализовала концепцию бесконтактной войны? Эта концепция со состоит из двух основных частей. Тальная артиллерийская разведка, тальное более средство, высокоточное огневое поражение, правильно, ракетно артиллерийские войска. Вот это э, средство разведки, она у них подразделяется. Не только спутники там разведывают, Комплекс пассивно-радиотехнической радиотехнического разведки Украине Кольчугаем. Они купили украинцев вот, да. автобазами, но это так, Кольчугаем. Это гениальный комплекс пассивно радиотехнической разведки. Кольчугаем обнаруживает радиоизлучение, идентифицирует их, определяет его координаты. Их секретность, шата-долгота, высота на уровне моря. Благодаря комплексу Кольчугаем, азербайджанская страна э, на всей глубине Армении, ПВО Армении, все, что есть, командно-штабные машины кажутся, это все радиоизлучение. Кольчугаем видит все радиоизлучения, радиостанции водителя такси, заканчивая э, ра, там станциям станцией ПВО. Все радиоизлучение Кольчугаем видит. Он идентифицирует, долгий год записывает армянский эфир. И дают дает целеуказание. Кольчугаим обнаруживает места дислокации армянских РЛС, радар. Ну, любой, радио, любой занятый ракетный комплекс. Это соцстанция обнаружения целей, РЭДПН, радиолокатер да. Он обнаруживает их позиции, идентифицирует. И дают дает целеуказание армянским войскам вооруженных все азербайджанские. Они уничтожают армянское ПВО. Поэтому армянское ПВО, если они не ошибаюсь, 5 или 6 мазин-ракетных комплексов РКТТК-331МКМ, м были уничтожены в первые первые дни. Ну, общем, говорят, что там в первый час 12 станций было ПВО уничтожено. Нет, нет, нет. Именно этого зенитно-ракетного комплекса. ПВО много чего было уничтожено за один час. Но вот этот тор м 2 А, то ТОР вы имеете в виду, да? не только. Там ПВО за один час, не то, во-первых, не 12, а 36 было уничтожено за первые часы. Но дело не в этом. Я говорю о ТОРе, а, тор, торе-звукаем. Да, я, я о нем говорил, что первые дни вот эти, они благодаря комплексу Кольчугаем обнаружили радиоизлучение, идентифицировали, определяли местонахождение. А у армянской стороны вот этот в кавычках металлолом, этот 1 а автобаза им стоял где-то там воинской части, и вот руководитель, верховный главнокомандующий вооруженными силами говорит, это металлолом. Его вообще включали? Нет, не было таких. Хорошо, смотрите как. Его не только нужно включать, его нужно уметь эксплуатировать. Кольчугаем, азербайджанские. День и ночь до 2013 года стояли на боевом дежурстве, записывали эфир. Он имеет банк данных. Для того, чтобы он идентифицировал цель, он должен все время записывать эфир. твои офицеры должна идентифицировать, что это за радиоизлучение, вести его в банк данных, чтобы он, когда обнаружил на цифровой карте, оператор видел, что это. Если даже армянские автобазы включили бы армяне, да, они банк данных Я понял, да, я уже эмоционально, э, я в ужасе, я думал, э, я был в ужасе, когда смотрел ваши те интервью, но я сейчас в ужасе просто десятикратно, то есть вы тех интервью, считаете ничего не сказали. Я знал, что плохо, но не подозревал, что до такой степени. Я хотел в конце вам задать вопрос. У вас опять ощущение, как в прошлом году, что нас ждет война. Ну, я, да. бо... я боялся вашего ответа. Подпишитесь на наш канал БуДра Ньюс и будьте в курсе всех событий.